Не сам же он привязался. Приманка для велохвостов притягивает даже ведьмаков. Дабы велохвоста приманить, колушку козу вервием привяжи и среди листвы как можно скорее скройся. Бестиарий брата Адальберта, страница 82. Память у тебя, вижу, еще хорошая, несмотря на годы. Тебе столько же лет, сколько и мне, болдуй. Рад тебя видеть, наконец-то. Я вам скучать не даю, да? Угу. Еще из телепорта не вылезла, а уже раскомандовалась. А если я пытался что-то вставить, то. Не смей прерывать дам. Вот-вот, иногда я даже рад, что моя рожа дам не привлекает. Ладно тебе. Ты очень даже ничего. По-своему. Геральт, прошу тебя, не заливай. <реклама> Слышу. Летит. не могу, когда они так делают. Каны паскудные. Мог бы поберечь нам силы, чтобы мы сразу его зарубили. Ага. А еще мог бы сам Потерял выпутывать... на ногу крови. Артерия перебита. Крови светлая. Далеко уже не улетит. Не боишься оставлять коня внизу? Вдруг вилохвост его подерет? Какое там... Выселек, боевой конька и двенских кровей, он справится, если что. Я рассказывал, откуда он у меня? Нет, наверное, нет. Как-то спас я одного рыцарешку. Сам понимаешь, лес, ночь, волки, как всегда. И говорю ему: дашь мне то, что дома застанешь. Но ребенка не было, зато как. Здесь он приземлился и не слишком ловко. Посмотри на следы. Вот бредут овечки по лугам носом. Кажется, смылся в логово. И хорошо. Оттуда уже не убежи. Ну хорошо, собери ликвор и пойдем отсюда. Я сзади сразу под черепом. Может, еще подскажешь, какой стороной ножа резать? Вот этой, острый. Давай быстрее. А может сгоняем на перегонки Посмотрим кто быстрее Плотва или выселек, Что скажешь Не стоит Не хочу гонять коня без нужды Я же не знаю Что все эти бабы в тебе находят Ты же индюк надутый Зато какой красавец Дело вкуса Ладно, пойдем Но ну, пошла. Прости, но мне сейчас не до шуток. Что-то не так? Дай подумать. Лопнул уже третий кристалл. Ламберт больше недели собирается заняться тем, о чем я просила. Весь мир на зло делает ремонт прямо под моим окном. А Эскель вместо велохвоста, наверное, пошел за грибами. Ребята тобой немного недовольны. Это еще почему? Потому что ты не рассказываешь о своих планах и относишься к ним, как к прислуге. Ко мне, впрочем, тоже. Я все объясню, когда придет время. Сперва закончим подготовку. Ну ладно, что мне делать? Прежде всего, помоги Эскелю и Ламберту. Один должен был добыть вытяжку из хребта Велохвоста, а другой зарядить филактерии энергии стихий. И результатов что-то не видно. С этим я уже справился. Надо же, сколько инициативы. Тогда осталась еще одна мелочь. Как видишь, мой мегаскоп сбоит. Эффект красочный, но все же... Где-то рядом источник энергии, который нарушает работу кристаллов. Нужно его найти и дезактивировать. И побыстрее. Мне нужно срочно кое с кем поговорить. Ладно. И как искать источник? При помощи этого по тесте квизитора. Потести -те -по квизитор? Хер знает что. Зато действует просто. Чем громче пищит, тем ты ближе к цели. Mm -hmm. И без шуток о сексе. Очень прошу. Ну давай, беги. А, и еще. Да. Спасибо, Геральт. Здесь ничего. Становится сильнее. Вижу, я наконец нашла. Сигнал становится сильнее. Но все-таки завалил суки на сыра. Поздравляю, и все-таки не могу не спросить, зачем тебе его тело. Хочешь сделать чучело и повесить над камином? Хорошие мысли. Но сперва я закончу скрытие. Эта особь была быстрее, чем остальные. Быстрее и сильнее. Я хочу ее как следует осмотреть. Позволишь взглянуть? Хочешь, воздать ей последние почести? Нет, спасибо. Ты режь, а я пока что-нибудь съем. Давай осмотрим его голову. Длинные усы. Выдающаяся лобная доля, но это нормально. Длинные уши и серьга. Ага. Я такое видел. Этот вид любит блестящие штучки, как галки. Так, а в пасти желтые тупые зубы. Одного верхнего и нижних резцов нет. Да, зубы он не чистил. Ладно, что там дальше? Давай взглянем на его тишки. Ну как, есть что-нибудь интересное? Фрагменты непереваренной пищи. Похоже, тут запас лет за десять. Человеческие волосы, ляжка от ремня, медики и золотое кольцо. Не хочешь Йеннифер подарить? Если почистить, будет как новое. Нет, спасибо, она носит только серебро. И зря. Все остальное вполне обычно, за исключением печени. Похоже, он имел слабость крови пьяниц. Отличные когти. Дюймов 15. Они растут у них всю жизнь. Этому было лет сто, сто Ноги мощные. Особенно икры и стопы. И я тебе скажу, быстрый он был, этот ублюдок. Вот он здесь, через миг там, все время в тени. Я едва мог его разглядеть. Как, как ты его сделал? О, долгая история. Потом как-нибудь расскажу. Думаю, я увидел достаточно. Старая особь. Опытная. Хм. Было бы здорово научиться понимать возраст катакана по следам. Чтобы не наткнуться на такую вот зверюгу без подготовки. Это правда. Но давай займемся этим потом. Увидимся. Сигнал становится сильнее. Должно быть уже близко. Конец, так и не приживать. Да? Что такое? Я виделся с Энгиром. А есть на свете еще какие-нибудь коронованные головы, которых ты не видел? Несколько. Будем надеяться, что так все и останется. Помнишь первую войну с Нильфгардом? Битву под Содомом. Весь север сражался вместе. Тимерия, Редания, Кайдвэн Айдирн. А чародеи были героями. О них песни складывали. Мало что осталось от того мира. Пока. Ага. Теплее, теплее. Горячо. Горячая так и не прижилась. Ага, теплее, теплее. Горячо. Горячая так и не прижилась. Отсюда Что в этих ящиках? Двемеритовые бомбы Ламберт делал Ничего удивительного, что мегаскоп не работает Ладно, надо их убрать Я уберу Не то ты мне все вверх дном перевернешь Только присматривай за умой Так точно, дядюшка Весемир Ну как дела? Весимер тебя не слишком замучил? Я так и думал. Ну вот и все. Можешь идти. А теперь проверим условные рефлексы. Спасибо, все работает. Что это было? Две меритовые бомбы. Ламберт оставил их возле кровати. Хм, он, конечно же, не догадывался, что это помешает работе мегаскопа. Знаешь, в мегаскопах он не разбирается, так что... Я тебя умоляю. Ламберт вредный, но не глупый. Ладно, забудем. Самое главное... Я, наконец, смогу связаться с Идой. А что за Ида? Эльфская знающая? Зачем она тебе? Останься, сам увидишь. Я слышал, чародейки ложе не посвящают абы кого в свои тайны. Можешь считать это доказательством доверия. Ну ладно, начнем. И умоляю, веди себя прилично. Ты только что сказала, что доверяешь мне. Не цепляйся к словам. Кейд я и Йеннифер Айп Венгерберг. Гвин Блейд... Каэдмил Айн Зачем ты меня вызываешь? Я столкнулась с одним проклятием. Оно было наложено на диалекте старшей речи, которого я не знаю. И как звучит это проклятие? Вафаэль Элайне Каэдмил Фолье. Глайды в Дорне Айптенайт, Бундраитны Яхуса. Ты уже слышала эти слова? Да, в легендах. В тех, что без счастливого конца. Ты сумеешь помочь нам? В известной степени. Здесь нужна формула Агнес из Гланвеля в соединении с обратным треугольником Эльдара. Но я не поручусь, что этого будет достаточно. Спасибо, Айн Сайверни. Вафай. Наш разговор еще не окончен. Дай угадаю. Наверное, ты хочешь чего-то взамен. Если позволишь, Гвинблейд, у меня есть одна просьба. Не гадай. Просто выслушай. Приходит час белого хлада и белого света. И мир умрет с мороза. Я знаю пророчество и Итлины. Не сомневаюсь, но понимаешь ли, старшая кровь может начать час конца или отсрочить его. Помни об этом, Гвинблейд, ибо от тебя зависит, возгорится ли зерно пламенем. Интересный разговор. И что теперь? Можешь извиниться за то, что вел себя как вахлак. Хотя я тебя просила. Я прошу прощения, мне просто показалось, что УИДы такой снисходительный тон. И ты решил доказать, что у нее есть все основания для такого тона? Браво! Ну да хватит об этом. Все готово. Соберем остальных и можно начинать. Все уже готово. Можем начинать. Ламберт, приготовь аппаратуру. Эскин, пойди. Пока еще я тут распоряжаюсь, а не ты, моя дорогая. Не ты. Я думала, мы договорились, что возьмемся за уму, по-моему. Я сказал, что мы тебе поможем. Только и всего. Не знаю, что ты хочешь с ним сделать. Ты все еще не соизволила рассказать. Но ведь это будет небезопасно, Да. Как я и думал. Поэтому сперва испробуем другой, более мягкий способ. Что это за способ? Он основан на народных традициях. Я пользовался им множество раз. К примеру, когда расколдовывал повестского лебедя в 1211-м. Я заберу уму в горы. И что? Будете вместе выйти на Луну? Следи за языком. Ты не с Геральтом разговариваешь? Нет, мы не будем выйти на Луну. Я положу его на могильную плиту и в полночь подам ему отвар болиголова, выросшего на... а, впрочем, не вижу нужды тебе объяснять. По моему мнению... Я его знаю, но я не прошу согласия, а говорю, как будет. Я вернусь на рассвете с умой или с тем, кто в нем скрыт. Что будем делать в свободный вечер? Весемир говорил, что надо бы заменить балки под крышей, ну, на башне. Можно этим заняться. А еще можно напиться. Это меня как-то больше привлекает. Я тоже не откажусь от стаканчика, а то и двух. Стало быть, проголосовали. Хорошо. Но через минуту. Нам с Геральтом надо поговорить. Хо -хо. Звучит серьезно. Еще увидимся. Что я снова натворил? Ничего. Я хотела тебя на минутку задержать. Так, чтобы ребята не учуяли, что мы будем делать. Ха -ха. А что мы будем делать? Пойдем наверх и займемся любовью. Ты обходишься без намеков. Я слишком стара, чтобы изображать стыдливого подростка. Разве что ты меня попросишь? Так что идем, ты потом к ним присоединишься. Через час. Или через два. Или через три. Ловлю на слове. Так, так. Голубки все-таки решили к нам присоединиться. Не заскучали? Ты сам слышал, Ландерт. И потом это не наше дело. Ох, Йен, рюмок у нас нет. Будешь из кубка пить? Хоть из банки. Может, не будем надираться молча? Хоть новостями обменяемся. В последнее время столько всего приключилось: короли, драконы, заговоры, а потом, потом я нашел Ен. Мы страшно за тебя переживаем, но лучше расскажи, что там с Умой? Долгая история. Я шел после дамцы, Веленс, Гелиге в Новиграде снова пришлось спасать Лютика, его опять поймали в кровати с кем-нибудь не тем. Раз уж зашла речь о старых друзьях ебли на Виграде, как там Трис? Трис отлично справляется. Как и Содонские шрамы. Не затянулись? Ламберт, это уже не смешно. Ну ладно, тогда вернемся к серьезным вещам. Йен, что ты хочешь делать с Умой? Я уже сказала. Завтра расскажу. Давай рассказывай. Уже за полночь. Я подвергну его испытанию травами. Но только если... Ты, сука, что?! Повежливее. А ты слышал, как? Второй раз спросить не буду. Я извиняюсь. Ты собралась делать из него ведьмака? Разумеется, нет. Я хотела сказать, что проведу его через первую часть испытания, потому что... Потому что хочешь посмотреть, как он мучается? Не перебивай, иначе я посмотрю, как мучаешься ты. Чтобы вернуть Уме прежний облик, надо сначала... Как бы это объяснить? Представьте себе кусок глины. Чтобы придать ему форму, надо сперва его вымочить, иначе он рассыпется. Первая часть испытания именно это и делает. Она как бы открывает тело к перемену. И только потом мутагены превращают человека в ведьмака. Какие шансы, что Ума выживет? Небольшие, но выбора нет. Разве что мир провернет этот свой трюк с Болиголовым. Старик свое дело знает. Это будет первое испытание за многие годы Я знала, что ты будешь осторожничать Да при чем тут осторожность? Все секреты давным-давно забыты И нечего их вспоминать Я не предлагаю налаживать производство ведьмаков И не надо Видишь ли, до этого момента у нас был отличный предлог не брать учеников Это надо обсудить В другой раз Кому еще? О, мне! Только закуска кончилась. Геральт, не сгоняешь на кухню? Хм. Господа, была рада с вами выпить. С тобой, Ламберт, особенно. Но час уже поздний. Не засиживайтесь. Завтра важный день. Не послушал они никогда не слушал ты о чем у Эскаля тут был контракт на самовилу отличная история сейчас расскажу только далее сперва У моя печень это что мучильня одна часть спирта одна часть белой голубки ну что смотришь я ушла спать пора переходить к серьезным напиткам тогда давай еще по одной ну, до дна. Давайте устроим что-нибудь веселое. За что, тебе с нами скучно? Нет, просто все как-то. Неспешно! Красавчик прав, слушайте. Меня Ксинфуртский студент научил одной игре. Что? Говоришь, я никогда не, и продолжаешь как угодно. Тот, кто это делал, пьет до дна, потом следующий то же самое. Ну давай попробуем. Начинай. Я никогда не, не спал с Сукубом. <звы> <звы> вот так, так. С Геральтом-то все понятно. Но ты... Эскель-эскель. Вот уж в тихом омуте. У меня слабость с рогатым женщинам. Ладно, моя очередь. Я никогда не, не просыпался после попытки в одних подштанниках. Ох, хламбер, хламбер, Позор, Гайер А самое смешное, что порты-то были чужие. Ладно, Геральт, твой ход. Я никогда не. Я не выпрыгивал из окна любовницы. <смех> Крепкий, должно быть, был муж у этой твоей дамочки. Не в том дело. Это был друг. Я не хотел причинить ему боль Да, вот она, настоящая дружба Ладно, господа, давайте заканчивать А то я вам в глаза смотреть не смогу Ух, Холодно тут, как у ледяного великана в жопе Господа, сейчас вернусь посу и вернусь Вы там ладите? Пожалуй. Я просто привык, что при нем не стоит говорить о некоторых вещах. Их, наверное, целый список? Ну да. Здорово. Молодцы. Развлекаетесь, значит. Алкоголь, должен вам сказать, злейший враг ведьмака. Откуда ты выкопал этот чепчик? Из сундука Весемира. Писк мода 1112 стоит Старик, небось, в нем по девкам ходил. Или, как тогда говорили, кадрил Мамзей. Мальчики, Ведь ведьмачья работа – это вам не карта и выпивка. Это тяжелый труд. Не нам лопочут младенцы, не нам. Ладно, ладно, нам и одного Весемира хватает. Снимай, пока не испачку. И наливай. Ох, и налью, Эскель, налью до краев. Потому что без водки ты сухой, как щитовод в гипсе. Так что там, что там с самовилой? Да вот затянул одного пейзанина танцевать. А тут нет бы обрадоваться, что живым ушел. Любился в нее по уши. Хотел, чтобы я ее поймал. Я И отказал, он пошел сам ловить приболованный сети. Думается мне, они до сих пор по стерне мазурку пляшут. Отличная история. И с моралью. И что за мораль? Держись подальше от опасных женщин. Ладно, сменим тему. А, а что, не хочешь признать, что я прав? Ну, как знаешь. Не умничи, наливай. Вот как, кончилось. Сгоняйте за добавкой. Я уже ходил за жратвой. Ладно. <свят> Скажу. Кухнешь сам. Ломберт, послушай, я тебя чем-то раздражаю. Меня? С чего ты взял? Ну, мне так кажется. Знаешь, ты же мне как младший брат. Глупый, вредный, но брат. Гера, сука, я сейчас плачусь. Иди сюда. Так, холера разбилась. Хорошо, хоть пустая. Где Эскель? Долго его нет, надо, надо бы его поискать. Это работа для весь мир Не начинай и сними уже эту шляпу Куда этот молокосос подевался? Может он того? В опасности Тогда мы идем на помощь Я вино разлил и влез в него И ты встал на колени, чтобы это увидеть? Если бы я нагнулся, меня бы вырвало Эскир, давай, давай Эскель! Пинчуга, вылезай! Эскель! Эскель! Эскель! Эскель, давай, давай! Эй, слышишь? Как, как дыхание раненой Виверны? Флера. А, значит, дошло до боя. По-моему, он, по-моему, он поранился. Одним шрамом боль. Ага, Эскиль где-то здесь. Держись, брат, мы идем. Ого. Вот же он Со своим верным звоночком Эй, Эскель, подъем! А, что? Что случилось? Набрались мы в три... Ты... Жопы, вот что случилось Вставай, пошли пить Оставьте меня я сейчас сблюю. Стоит нам втроем собраться. Всегда этим кончается. Значит, надо найти четвертого. А еще лучше бабу. Кроме йен тут никого нет. Ее лучше не будить, поверьте мне. А что-то чародейка, с которой ты говорил? Ты подумай! Мы включим мегаскоп, пригласим ее вежливо, а она к нам телепортируется. Может, и подружек прихватит? Ну, что скажете? Ламберт, тебе уже хватит. Ты просто завидуешь, что сам до этого не додумался. Но это же не повод нам портить всю забаву. У меня нет сил спорить. Конечно нет. Да я тебя одним пальцем уложу. Эй, успокойся. Хочешь подраться, а? Хочешь? Ну, давай. Спокойной ночи. Проклятие. Дурацкий сон. Вижу, все уже на ногах. Перегаром. Эта шляпа дорога мне как память, Лангард. Успокойся, все отстирается. В угол их потом поставишь, а сейчас за работу. Весь мир узнал что-нибудь? Пока вы носились за велохвостами и играли с мегаскопом, я осмотрел ум. И вот что я заметил, когда его сознание, Скажем так, расслабленно он ведет себя по-другому. Когда он засыпает, у него движения меняются, взгляд, но только на мгновение. Поэтому я ввел его в транс. Сначала ничего не происходило, но когда он впал в летаргическую фазу, я что-то услышал. Вздох или стон, и это был не голос умы. Не представляю, как нам это поможет. Тогда молчи. Спасибо, Весемир. И прости за то, что я тебе наговорила. Парни рассказали, что мы собираемся делать? Да. И мне это не нравится. Но я доверяю тебе. Ну ладно, и что теперь? Можно начинать. Надо только приготовить зелье. Хм. А почему мне? Почему не сделали этого раньше? Потому что препараты для испытания крайне реактивны. Их надо использовать сразу после приготовления. Ты доволен? Геральт, приготовь эликсиры. А ты, Эскель, возьми бутыль спирта. О, oh, нет. После прошлой ночи я... И продезинфицируй инструменты. Ну, мальчики, раз-два, раз-два. Ты не знаешь... Кто скрыт в теле, так как ты считала пропорции? Сделала несколько сложных вычислений. экстрапальто молоко какие то Провела симуляцию процесса. Словом, Зелья готовы. Инструменты тоже. Хорошо. Весемир. Вытяжка чертова корня, чтобы приглушить боль. Я знаю. Я это уже делал. Эски, надсеки ему вены и вставь трубки. Гераль, расставь эликсиры по подставкам. Готово. Тогда открывай клапаны. В любом порядке. Чертов корень подействовал? Если бы он не подействовал, ума уже впал бы в болевой шок и умер. Значит, все в порядке? Нет. Но в пределах нормы. Давай следующий эликсир. Я надеялся, я надеялся, что мне больше никогда не придется на это смотреть. Зачем тогда оставил стол? Геральт, следующее зелье. Ой, си кайфил. Что теперь? Теперь будем ждать, пока эликсиры сделают свое дело. День или даже больше. Да, вы ждите, а мне придется поддерживать стабилизирующее заклятие. Организм ума не так гибок, как у юного кандидата в Ведьмаки. Без помощи он... Эскель, прости. Ты не мог бы... Сейчас тряпку принесу. Я не верю, что мы это делаем. Вытираем блевотину с пола? Я про испытание. Если там Цири, испытание может уничтожить ее тело или выжечь эмоции. Ты думал об этом? Ян знает, что делает. Не сомневаюсь. Но мы-то знаем, что она делает. Она тебе говорила, какой шанс, что все получится. Господа, пол уже не будет. А меня надо бы протереть. Не обижайся, но я бы предпочла, чтобы это сделал Ген. Понятное дело. Я тоже. Тело, умы распадается изнутри. Когда процесс завершится, надо будет сформировать его заново, или он умрет. Вам ведьмакам давали для этого мутаген, а мы будем использовать заклинания. Ян, ты засыпаешь. Вот ты. Тогда сделай что-нибудь, чтобы я не заснула. Могу тебя ущипнуть. Может, может, А сейчас просто расскажи мне что-нибудь. Я рассказывал, как Лютик купил мне меч. Это в Кераке? После того, как мы… Решили разойтись, да. Мой меч делся куда-то, а Лютик об этом узнал и купил мне новый. Пришел ко мне весь светится. Лучшая веролецкая сталь, цена отличная, до того низкая, я будто продавца обокрал. И разлетелся тот клинок после первого же блока. Он проснулся. Пора, пора снимать заклятие. Готовь филакторий. can you? what the alley! why Christmas? mommy mommy Izzy oh when I sea... have understand Он у меня в сумке. Тихо, слушай. Ты знаешь его? Да. Эльф. Айн Знающий. Где Цири? Спрятано. Остров Туманов. Но там... Там небезопасно. Охота. Остров Туманов. Где это? Повсюду. И нигде. Слушай, знающий, мы снимали заклятие не для того, чтобы в загадке с тобой играть. Райваин. Арвейн Хирайн. На скелеге. Плыви за них. Вангалу. Торопись. Быстрее ее Я пытался защитить ее. Но проклятие. Охота еще не нашла остров. Пока это вопрос времени. Но если она уйдет, они найдут е сразу. Хватит, Геральт. Смерть еще не отпустила его. Я еду за Цири. Постой. Тебе не кажется, что ты должен нам кое-что рассказать? Откуда ты знаешь этого Авалака? Какое он имеет отношение к Цири? Йеннифер вам все объяснит. Главное, приглядывайте за ним. Он не друг. Может и нет. Но Цири ему доверяла. И отмахиваться от его слов не стоит. Ты слышал, что он сказал. Заберешь Цири с острова Туманов, и охота тут же возьмет ее след. И что тогда? Что ты предлагаешь? Цири не может убегать вечно. Однажды она запнется, и второго шанса у нее не будет. Пора добычи стать охотником. Яроль найдет Цири и приведет сюда ее и охоту. Они понадеются застать нас врасплох. И будут очень разочарованы. Мы собираемся с ними сражаться? Мы, пятер? В этой развалюх. А у нас есть выбор? Кроме того, зачем откладывать неизбежное? Красавчик мог бы найти еще пару бойцов, которые умеют мечом махать. Или владеют магией. А вы что собираетесь делать? Мне придется заботиться об Авалабчиках. Он умрет без постоянной магической поддержки. Если я помогу ему, шансы есть. Немного, но все-таки. Мальчики и я подумаем, как встретить наших незваных гостей. Хорошо, я заберу цири и найду союзников. Отправлю всех сюда. Есть пара особ, с которых можно стрясти долги. Какие-нибудь приятные девицы? Ага, они самые. Добро. Пора в дорогу. Удачи тебе, волк. И передавай привет ласточке. Возвращайся быстрее, гель.